Летние каникулы в детском лагере с изучением иностранных языков обойдутся родителям от полутора тысяч гривен. Максимум уже достигают и 27 тысяч гривен. Многое зависит от режима работы лагеря и количества привлеченных носителей языка. Рассматриваем базы отдыха в Киевской области. Возрастная категория детей самая разная – от 6 до 17 лет. В основном формируют группу с 10-15 человек. Выбирая лагерь, обратите внимание, цены подешевле предполагают лишь дневные лагеря. Их график работы в основном ограничен с 9 утра до 6 вечера. В таком случае в стоимость путевки включена дневная образовательная программа, физические активности и питание. Собственно, с этих программ и начнем. Наиболее экономную программу отдыха и обучения предлагает лагерь «Ключик», что расположен в черте города. День обойдется в 215 гривен, включая пятиразовое питание. Тогда как день в загородном клубе «Гранд Адмирал Резорт» уже затянет в среднем на 1 тысячу гривен. Есть также предложения конструкторы, когда цена зависит от полноты программы. Средняя же стоимость смены в дневных лагерях обойдется в половиной тысячи гривен. Перейдем к лагерям круглосуточным. В таком случае ребенок остается на полном попечительстве воспитателей. Минимальная цена за сутки пребывания в лагере обойдется уже почти вдвое дороже, чем в эконом-вариантах дневных лагерей, а именно 390 гривен. Предложение лагеря «Вояж», расположенного в Верпине. Стоимость люксовых предложений измеряется уже в твердой валюте – долларах – 1090 долларов за смену, что примерно составляет 2250 гривен за день. Лагерь расположен на базе отельно-ресторанного комплекса «Адмирал». Также есть несколько предложений с изучением сразу двух языков – английского и польского. Обе программы предполагают круглосуточное пребывание детей в лагере. Стоимость смены – 5708 тысяч гривен за 11 дней. Мастерская профессия предлагает вашему чаду не только изучить языки, но и попробовать себя в разных профессиях, в основном творческих. По результату ребенок получает рекомендацию, какую специальность выбрать в ВУЗе. На сегодня у нас все, отдыхайте с пользой!